Итак, парни, в прошлом ролике я вам рассказывал, что если девчонка дает свой ВК, как взять ее номер телефона, потому что соглашаться на то, чтобы общаться с ней вконтакте, не очень хорошая идея. Но есть одно исключение. Если девчонка из другого города, то есть не то, что она студентка уехала к родителям на выходные, а если она просто проездом из другого города приехала на день, на два и вернется в твой город неизвестно когда, через неделю может на через месяц, а может через полгода то созваниваться с ней не совсем будет удобно потому что тебе придется тратить много времени разговаривать с ней по полчаса, по часу и это не всегда будет удобно не всегда, скажем, в какой-то степени эффективно но если ты вообще не будешь с ней никак общаться то если она приедет через три месяца, у нее не будет особого желания, какого-то интереса с тобой встретиться, так как общение было недлительным, прошло достаточно много времени, и ты для нее, по сути, как какой-то неизвестный человек. Поэтому в этом случае можно взять какие-то ее социальные сети ВКонтакте, Инстаграм. Это будет намного проще тебе общаться через социальные сети, поддерживать общение какое-то длительное время. Как-то ее подогревать, подогревать интерес к себе, чтобы когда она приедет, ты мог с ней встретиться, она знала, кому она идет, ей было интересна ваша встреча. Если ты хорошо подогреешь ее интерес, то она может приехать не только по своим каким-то делам, она просто может приехать лично к тебе. Но есть один маленький нюанс, ты должен следить за своими социальными сетями. У тебя должна быть качественная фотография, никакой лишней дурацкой информации, чтобы девочка тоже видела, что ты как в жизни отличный, интересный, адекватный парень, так и в каких-то социальных сетях ты показываешь свой какой-то статус. Лешка, привет. Это тебя как маньяк какой-то. По всему полкруга за тобой прошел. Что? Да. да. Куда идешь? Ага. Ты уже уходишь? Все купила. И другой торговый езди в замок, мне кажется, там ты должна найти что-нибудь, да? Здорово. Я тоже вроде. С место? Нет. Откуда? Боже мой! А куда уезжаешь? Как-то, слушай, у меня вот тебе вот реально что-то столько много вопросов образовалось вообще. Ладно, задам всего лишь несколько. Откуда ты приехал? Жлобина. Жлобин. Да. Слушай, а где Белаз сделал? В жлобине или в жопина? А значит, не знаю, значит. Не значит да. за... Я не вижу, да? Серьезно? А я думаю, себе Мэр собить или Белаз. Ой, да. Белаз, я думаю, что намного круче будет. Я знаю, что угу. очень, да? Вот а... если бы, допустим.. Ты думал, это я? Если, я если бы э, я подъехал к тебе на велазе, ты стоишь на остановке, я такой посигналил, сигналил, девушка, дать прокачу. Ты бы села со мной? Конечно, сразу прыгаю, как только предлагаю. Все, вопрос закрыт, покупаю велаз. На такой машине, да? Угу. Буду ездить по Минску, сигналить всем. Да. Вот. Как Вы никто Кройко? не слышал. Да, секретное имя. Вот ты сегодня уезжаешь обратно. Да, сейчас часов. Какой кошмар. мы с тобой будем кофе. Я не знаю. Знаешь, когда мы Едешь еще раз. Ты прекрасно знаешь город Минск и решила вернуться к своим корням. А тебя депортировали из места да. за плохое э -э, плохое поведение да. прикольно а серьезно в планах вообще приехать есть еще у меня? Если я бы просто выпил как с тобой пообщался а приеду, через неделю выходные нет на три недели прямо прям на три недели да, я боже мой ты сегодня сделал мой день Серьезно. Да. Как в Инстаграме становится? Пиши эту сроку. Интернет или нет? На инстаграма здесь нет. Ну, не так? так? Нет, Точно. Нет. Давай. У тебя там миллион подписчиков? Да, да, вот так да? хожу, знакомый. Подпишешь, подпишешься на меня? Нет, не так. Фоткай возьми. Давай. Давай. Бум. Привет. Ждала меня, что ли? Нет. Я так обернулась сразу с улыбкой. Прям приятно стало. Как шоппинг. чтобы его продолжить. Да, что ты купила? Обувь. Серьезно? А я ходил в Зару, хочу себе, не знаю, какой-нибудь свитер что ли купить. Но, да, ты знаешь, у меня все черное. Я думаю, какого цвета купить? Я бы купил черного, но думаю, ну так себе. Что? Черный это хмуро. Может быть. Ну вот ты вот прям такая вся зеленая, это красивенькая. Здесь сестра твоя. Подъезжаем. А, я думал, на вы потерялись. Нет, нет, нет, как забывайте. тебя зовут? Катя. У меня Валера. Очень Катя. Да. Кофе. Когда я с тобой не выпьем? Не Почему? Ты что ли? Не замужем. Нет? А тут идешь, так я даже кольца не видел, твоего есть оно или нет. Какой кошмар. Я предлагаю только кофе выпить и пообщаться. Когда ты свободно бываешь в Чакене? Вообще я не Откуда ты? Серьезно? Я был там когда-то. Знаешь, что там делал? В печах. Е... Нет, на учения ездил. Когда обратно? Сегодня. А, ты приехал просто... Привет, ради... Я вчера приезжала с подружки в гости. Вот. Да? А, сестра тоже из Борисова, что ли? Нет, Я думал, он тебя сейчас заберет и повезет Борис. Анты есть в соцсетях каких-нибудь? Инстаграм, может? Да, Инстаграм. Можно я пишу? Ладно, давай я запишу твой ВК. Пообщаемся с тобой. Подписываемся, может, как-нибудь приедешь, возьмем кофе. Как тебя найти? Город Борис. Все, конечно, вот мне было очень приятно пообщаться. Пока.